Всем привет всем моим подписчикам и тебе мой случайный гость, который после просмотра моего видео, я надеюсь, перейдет из статуса гостя в статус подписчика, чему я буду очень рад. Сегодня я хочу снять видео о том, как можно восстановить Windows 10, то есть вернуть его в исходное состояние. Причина для восстановления Windows в его первоначальное состояние, это естественно неудовлетворительная его работа ну вот как на моем примере я тут недавно скачал с интернета программу естественно ее тестировал, проверял все ее функции она в автоматическом режиме, там у нее было исправление ошибок и все такое в Windows в результате натворила мне дел вернуть мне в исходное состояние мой Windows не получилось после удаления этой программы поэтому Windows начал у меня плохо работать, откликаться на все мои действия. Поэтому я принял решение переустановить Windows в исходное состояние. Давайте я вам расскажу, как я это делал пошагово. Смотрите внимательно. Давайте приступим. Я вот рассмотрю два варианта, углубляться особо не буду. Если у вас плохо работает система, можно восстановить ее при помощи точки восстановления. И если точки восстановления нету, то придется уже полностью переустанавливать систему в исходное ее состояние. Как добраться нам до точки восстановления? Я вам покажу пару вариантов. Слева внизу на панели задач кнопка меню пуск. Нажимаем правой кнопкой, выбираем система. В открывшемся окне выбираем дополнительные параметры системы. Дальше нажимаем «Защита системы». Потом нажимаем «Восстановить». Вот у нас восстановление системы. Нажимаем «Далее». Вот у нас точка восстановления системы. Нажимаем. Далее у нас открылось окно подтверждения точки восстановления. Время указанное и название точки восстановления. Потом вы нажмете «Готово» и система начинает восстанавливаться до указанной точки восстановления. Теперь я вам расскажу второй способ, как добраться до точки восстановления. В правом нижнем углу вот сюда нажимаете левой кнопкой, нажимаем вот сюда все параметры. В открывшемся окне в командной строке набираем «Точка». И вот у нас создание точки восстановления. Нажимаем. Далее в защите защиты системы нажимаем восстановить. И вот у нас та же самая восстановление системы. Давайте я вам расскажу, как создать точку восстановления. Здесь вот должно стоять диск С, система должно стоять включено. Если будет, как вот здесь ниже, отключено, то точки восстановления делаться не будут. Как можно изменить отключено на включено? Нажимаете сюда настройки. Вот видите, включить защиту системы отключить защиту системы. Нажимаем ставим выделение на «Включить защиту системы». «Применить» — «Окей». Дальше, чтобы создать точку восстановления, нажимаете «Создать». Здесь указываете название точки восстановления. ну Допустим, вот я установил небольшое количество программ, пишу, что после установления... Программ. Нажимаю Создать. И вот у меня точка восстановления создается. Дата и время устанавливаются автоматически. Так, вот точка восстановления создана успешно. Нажимаем Закрыть. И теперь давайте проверим нашу точку восстановления. Нажимаем Восстановить. Открылось окно восстановления системы. Нажимаем «Далее». Вот как вы видите, создалась 01.04.2017.15.00 после установления программ. Точка восстановления вручную. Все, с этим мы разобрались. Теперь давайте я вам расскажу, как вернуть систему в исходное ее состояние, если у вас отсутствует точка восстановления. Опять вернемся параметры Windows. Здесь нас интересует обновление и безопасность. Дальше нажимаем «Восстановление» и «Вернуть компьютер в исходное состояние». Нажимаем «Начать». Здесь нам предлагается выбрать «Действие», «Сохранить мои файлы», «Удалить все». Нам нужно выбрать «Сохранить мои файлы». То есть все наши файлы будут сохранены. Но э, все установленные наши программы будут удалены. Это в том случае, если жесткий диск разбит на несколько разделов. То есть диск C это система компьютера, а диск D это все ваши личные данные. То есть диск D будет э, без изменения. Поэтому э, всех прошу при э, выполнении данного действия все свои данные, скинуть у нас диск D. Я через Тимвивер заходил ко многим и смотрел, что у некоторых даже жесткий диск не разбит на разделы, только один диск C. Поэтому таким ребятам я советую всю свою информацию скинуть на флешку, на диск, и потом только начать переустанавливать систему. Ну все, нажимаете на выполнение данного действия, и у вас компьютер начнет восстанавливаться прежнее свое состояние, то есть с нуля. И потом я вам расскажу, что нужно делать дальше. Вот этот долгожданный момент, ваш компьютер загрузился, и у вас на рабочем столе большие значки, все большое. Как это устранить? Нажимаете вот сюда на поиск Windows, вводите слово «экран», и выбирайте «Изменение разрешения экрана». Здесь в открывшемся окне «Разрешение». Вот у меня рекомендуется по умолчанию. Это установлены мои размеры моего экрана. У каждого свои будут, поэтому выбирайте то, что рекомендуется. Это будут ваши размеры монитора. И далее Нажимаете «Применить». Все, у вас значки стали меньше, на рабочем столе стало красиво, все на своем месте. Но отсутствует, допустим, ярлык «Корзины» или также ярлык «Мой компьютер». Как же их нам на рабочий стол установить? Нажимаем правой кнопкой на рабочем столе и выбираем персонализация здесь нас интересует тема в темах мы выбираем параметры значков рабочего стола нажимаем как вы видите вот значки рабочего стола у меня установлены галочки у вас их не будет так как они отсутствуют поэтому устанавливайте сюда галочки и нажимаете применить Окей, okay. Все, после этого у вас появится на рабочем столе и корзина, и ярлык «Мой компьютер». Что будем делать дальше? Далее я начал устанавливать программы и начал с антивируса Avast. И столкнулся с такой проблемой. Антивирус Avast при установке выдал мне, что вы должны удалить защитник Windows. Мы прекращаем дальнейшую установку и оставляем Avast в пассивном режиме. Что мне нужно сделать? И вам тоже. Это необходимо отключить защитник Windows. Так как работа двух программ по защите Windows приведет к сбоям в работе системы. Поэтому это необходимо сделать. Как найти защитник Windows? Вот Нажимаете сюда на стрелку. Вот он, щиточек. Нажимаем на него. Вот он открылся, защитник Windows. Если у вас нет здесь данного значка, я вам расскажу, как защитник Windows найти другим путем. Возвращаемся к параметрам Windows, нажимаем «Все параметры», здесь нажимаем «Обновление и безопасность» и вот он, наш защитник Windows. Нажимаем «Защита в реальном времени», «Включить», «Отключить». Если она будет отключена в течение долгого времени, мы автоматически снова включим ее. То есть, э, отключение нам не поможет. Это будет э, временное, потому что потом Windows все равно запустит защитник. Нам нужно отключить э, защитник Windows полностью. Как это сделать, давайте я вам расскажу. Нажимаем на клавиатуре Windows плюс R. Здесь в строке прописываем слово regedit. Нажимаем ОК. OK. Да. Открылся редактор реестра. Здесь нас интересует local matching. Нажимаем. Дальше software. Дальше нас интересует папка policies. В папке Polysysys открываем папку Microsoft. В папке Microsoft выбираем Windows Defender. Вот как вы видите, здесь десабли Antispayer. Этот файлик есть, но если у вас его нету, нажимаете правой кнопкой. Я его тоже сам создавал. Нажимаете правой кнопкой параметр dnword 32 бит. Нажимаете создать. Потом его же переименовываете. И здесь по умолчанию будет стоять 0. Изменить параметры. Вот он, стоит будет стоять 0. 0 это значит система защитник Windows включена. Вы ставьте единичку, единицу, это значит защитник Windows отключен. Нажимаем ОК. OK. Все, закрываем. Защитник Windows у нас выключен на постоянку. Давайте мы проверим, как это работает. Вот как вы видите, защитник Windows не активен. Теперь я могу установить Avast, выключить Пассивный режим готовится активно защищать ваш компьютер. Ну, теперь вы можете дальше устанавливать все программы, которые вам нужны. Опять же, хочу вам подсказать на дальнейшее, что когда вы качаете программы, если вам программа нравится, вы не удаляете ее, а вот этот вот архив программы отдельно куда-то, Собирайте какую-то папку, чтобы она у вас была, как у меня вот на диске D я создал папку, и все программы, которыми я пользуюсь, которые мне нравятся, я их собираю туда, в ту папочку, и потом при установке, переустановке, допустим, Windows, я быстро могу восстановить все эти программы. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, это видео было вам полезным. Не забывайте делать репосты. Всем пока!